Намеки на третий Half-Life, ремейк Blue Shift, новое обновление Left 4 Dead 2 и многое другое. Всем привет ребят, у микрофона снова Максим, последний выпуск пара был 2 месяца назад, и сегодня расскажу про все самое интересное, что происходило вокруг Valve и их проектов, начиная с 15 января. Но перед началом... Спонсор этого ролика HyperX, которую навели суету и организовали международный HyperX Loot Drop. Дни HyperX это глобальная всемирная акция с приятными скидками до 34%, так что если давно хотели обновить свои девайсы, сейчас самое время. Все что вам нужно сделать, это тыкнуть на сайте акции налога официального реселлера в вашей стране и начать изучать всевозможные девайсы по самым доступным ценам. Лично я давненько присматриваю себе на замену моего старого скучного черного микрофона новенький HyperX. HyperX со стильной красной подсветкой, удобной подставкой и кучей прибамбасов под любые цели, акция продлится с 16 до 21 марта, так что переходи по ссылке в описании и успею рвать давно желанный девайс по самой лучшей цене. You aren't scared, are you? В новой коуп миссии для CSGO обнаружилась третья H комната с висящей на ней табличкой Under Construction, или же находящаяся в процессе стройки, я надеюсь мне не надо объяснять, что это прямая отсылка на Half-Life. 3, однако является ли это просто шуткой или намеком на что-то большее, пока что непонятно. К слову о будущих играх Valve, на днях я выпускал видос о новом проекте под кодовым названием Цитадель, и буквально пару часов назад я получил подтверждение того, что эта игра находится во вселенной Half-Life, так что кто знает, что нас вообще ждет. В последнее время на SteamDB продолжают регулярно политься обновления Left 4 Dead 2 в закрытой бета-ветке для разработчиков, я поспрашивал узнающих людей и судя по всему та же комьюнити команда которая делала прошлогоднее обновление The Last Stand сейчас занимаются новой сюжетной кампанией. The Last Stand это один из самых лучших прецедентов которые когда-либо случались с моддингом игр компании Valve, так что я искренне буду рад, если это оценили по достоинству и собираются повторить. То и лидер в разработке технологий для отслеживания глаз, сообщили о партнерстве с OpenBCI и Valve в области создания нового нейроинтерфейса под кодовым названием Galea. Несмотря на грандиозные планы Гейба Ньюэла по вжалению полноценных компьютеров в человеческий мозг для последующей записи информации, проект Galea предназначен только для считывания. То есть, грубо говоря, это такой портативный ЭГ-шлем с присосками, который будет отслеживать на что вы смотрите и какую реакцию выдает ваш мозг на увиденное. Можно придумать тысячи сценариев использования данной технологии, однако самым наглядным примером будет автоматическое изменение сложности в компьютерной игре, если вашему мозгу будет казаться, что игра слишком простая или же наоборот слишком сложная. Первые прототипы Галея для сторонних разработчиков должны стать доступны к началу 2022 года. Группа энтузиастов из Hecu коллектив объявили о старте работы над ремейком Half-Life Blue Shift на базе другого ремейка Black Mesa. На данный момент доступна только первая глава со вступительным прологом и поездка на поезде от лица Барни колхуна. По словам разработчиков, подобная демка необходима для того, чтобы собрать фидбэк от игроков и продемонстрировать свои силы в маппинге, саунд-дизайне и озвучке. Для тех, кто вдруг не в курсе, HECU коллектив это русские ребята, так что обязательно поддержите их работу. Забавно то, что параллельно с ними уже лет 10 TripMind Studios разрабатывает сразу два мода под названием Guard Duty и Operation Black Mesa, ремейки Opposing Force и Blue Shift соответственно. Так что будет очень интересно наблюдать, у кого же выйдет быстрее, у кого лучше, у кого качественнее и так далее. Программист Фикул выпустил первую версию своей модификации инструментария первого сорса под названием Hammer++. Грубо говоря, он переносит огромное количество жизненно необходимых фишек из инструмента второго сорса на первый, по типу модул и партикл браузера, симулирование ракдолов физических объектов и многое-многое другое. В ближайшем будущем обещается добавление поддержки большинства игр на первом сорсе, в том числе и ксго. В Valve выкатили бета-версию нового обновления для функции Remote Play Together. Для тех кто вдруг не знает, Remote Play Together позволяет играть в кооперативные игры с друзьями, купив игру только с одного аккаунта. Грубо говоря, вы создаете облачное лобби, ваши персонажи коннектятся к вашему стриму и могут контролировать своего персонажа, таким образом можно играть даже в игры, в которых есть в принципе только локальный мультиплеер. Новое обновление позволяет присоединяться игрокам, у которых вообще нет steam аккаунта, просто качайте приложение Steam Link на любой любое устройство и устраивать локальные посиделки с друзьями даже находясь на изоляции. Русскоязычный 3D аниматор Рейнджи выпустил первую серию своей короткометражки Half-Life Escape. По его словам, действия разворачиваются после событий второго эпизода, если пилот зайдет аудитории, он сразу же займется следующими сериями. Картодел Lion Dodge выпустил разрушаемую карту Destructable Inferno для CSGO. Ранее схожим концептом занимался другой автор на карте Mirage. И честно говоря, какого-то особо нового игрового опыта это не привносит. Но побегать минут 15 подрывая все подряд, довольно забавно. Марк Лейдлоу, главный сценарист двух частей Half-Life, поделился в твиттере шуточным сценарием для мюзикла, который написал в ноябре 2003 года. Его реализацию мы, судя по всему, никогда не увидим, но забавно узнать, что такой вариант вообще рассматривался. 20 февраля состоялся официальный релиз стратегии во вселенной Half-Life под названием Lambda Wars. Данное творение разрабатывалось с 2007 года, неоднократно сталкиваясь со всевозможными трудностями в процессе. Назвать это модом у меня даже язык не поворачивается, это полноценная игра, да еще и бесплатная. Всем любителям RTS советую. Absolutely. Steam преодолел отметку в 50 тысяч игр, а за все время существования CSGO был открыт почти 1 миллиард кейсов, что в пересчете на доллары примерно как два дворца. Путина. Не забывайте подписываться на канал, поставить лайк, чтобы помочь продвижению, написать парочку комментариев и глянуть предыдущее видео, там я рассказываю про обновление ксго. Отдельное спасибо Фуфарке, хайори, Сирасуму, Янеки, Локису, Паларби, Кассиару, Строббре, Фениксорду, Дмитрию Кумаревцеву, лайфтео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Касе Марковкиной и бомж Бомшчиналу. Увидимся.